Thank <laughs> you. Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова и сегодня я отвечаю на ваш вопрос, что такое холка, откуда она берется и что можно сделать для того, чтобы от нее избавиться. Начнем с того, что же это такое. Холка – это жировые отложения в районе 6-7 шейных позвоночков. И возникают они, как бы мы ни хотели того, возникают они от нашего образа жизни. То есть от того, что мы контролируем или не контролируем, как мы ходим, сидим, стоим. То есть положение тела, контролируем ли мы положение тела. Второй момент это если в нашей жизни присутствует ли в нашей жизни физическая активность или хотя бы какие-то самые простые упражнения для этого отдела. Третий момент это то, что и сколько мы едим. Потому что если мы не контролируем питание, да еще не двигаемся, естественно появляется лишний вес который сам по себе механически давит на все суставы ну и на шейный отдел в том числе вы должны знать что 6 шейные позвоночки они от них отходят нервные окончания плечевым суставам локтевым суставам предплечьем и мышцам шеи поэтому если возникает эта холка если возникает жировое отложение то нарушаются обменные процессы как раз таки в этой области и будет это сказано о том, что шея будет уставать, на том, что будут ныть плечевые суставы, локтевые суставы. Э -э вот такие могут быть последствия. Что же можно сделать для того, чтобы избавиться от холки? Меры должны быть комплексными. Во-первых, нужно отрегулировать, что и сколько вы едите, чтобы постараться избавиться от жировых отложений в теле вообще и, в частности, в области холки. Во-вторых, нужно включить в вашу повседневную жизнь физическую активность. Речь не идет о каких-то огромных больших, больших временных промежутках на тренировке. Речь идет о постоянных каждодневных маленьких разминках, которые мы сейчас делаем. Третий момент. Контролируйте, как вы сидите, как вы ходите, как вы стоите. Пожалуйста, контролируйте ваше тело, чтобы вы чувствовали его, чтобы вы чувствовали, что нет смещения позвоночков, нет смещения искривлений в позвоночнике. И четвертый момент, тоже немаловажный. Постарайтесь сделать самомассаж или обратиться к массажисту, пройти курс массажа или сделать этот массаж сами. А сейчас мы выполним небольшой комплекс упражнений. Сядьте на краешек стула, постарайтесь, чтобы спина не опиралась на спинку стула. Вы спину, подберите живот, опустите плечи. И сейчас опустите голову на грудь и покачайте голову. Вправо-влево, небольшой наклон и небольшой поворот. Останьтесь внизу, покачайте. То есть у нас все упражнения будут направлены на включение в работу шейного отдела низа спины и плечевых локтевых суставов. Сейчас мы выполним круг плечами. Через стороны уведем руки вверх, через разворот уведем вниз, то есть включаем работу плечевых суставов. Наша задача максимально э, запустить обменные процессы в этой области. Да, за счет того, что мы будем улучшать кровообращение, за счет движения тянемся вправо. Тянемся влево. Здесь вот у нас уже и плечевые, и локтевые суставы работают. Казалось бы, простые вещи, простые упражнения. Оставим кисти на затылке, округляем спину, раскроемся. Очень понятные, очень простые упражнения. Согласны? Напишите в комментариях к видео, насколько реально такие упражнения выполнить сидя на рабочем месте. И выполняете ли вы их. Хорошо, останемся здесь. Разведем наши выпрямляем руки в локтях. Вот оно, вот такое небольшое движение. Вот здесь вы будете чувствовать, как у вас при этом работает э, все предплечье. Работают локтевые плечевые суставы, будете чувствовать напряжение в них тоже. Последний раз так же. Теперь вернемся к шейному отделу. Развернем голову вправо-влево. Ну, здесь старайтесь не поднимать подбородок высоко. Последний раз так, теперь выдвинем подбородок вперед и задвинем. То есть у нас все направлено на улучшение работы шейного отдела. Здесь у нас и профилактика шейного отдела и избавляемся от полки. Тянемся вправо, поднимаемся вверх, задвинули нашу шею, выдвинули в другую сторону. И еще раз так же. Вперед, вниз по диагонали. Вперед, назад, вперед, вниз, по диагонали, вперед, назад. Расслабили шею. И вскрываем грудную клетку, да? возвращаемся к плечевым суставам. Небольшая пружина. То есть у нас идет активная проработка верхней части спины. Это то, что действительно, я думаю, реально выполнить на рабочем месте. Соберем руки и выполним вращение. В другую сторону. Ну, можно, 8, можно 8 повторов в одну сторону, 8 повторов в другую сторону. Расслабили плечи. Поднимаемся вверх, делаем вдох. Опускаем руки вниз, выдох. И вот такой небольшой комплекс можно выполнять в течение рабочего дня несколько раз. То есть через 2 часа после начала работы взяли, потихонечку выполнили его. Выровняли, выпрямили себя, проконтролировали, как вы сидите. И работаем дальше, потому что... Правообращение улучшилось, работоспособность повысилась, настроение повысилось, вы внутренне собой довольны, и это все дает положительные результаты. Ну и что можно сделать еще? То, что я говорила, это самомассаж. Для этого мы с вами берем, уводим руку на нашу полку и начнем с мягкого поглаживания. Потом мы возьмем разомненку, пальчиками потом вращаем чуть-чуть потом можно добавить движение ребром в ладони похлопали себя и погладили то есть все основные приемы массажа мы взяли и использовали и если опять-таки это сделать в дня в сочетании с упражнениями, то вы достаточно быстро сможете избавиться от холки. Напишите, пожалуйста, в комментариях к видео, насколько вам была полезна эта информация. И насколько реально выполнить вот такой небольшой комплекс, сидя на рабочем месте, чтобы чувствовать себя здоровыми, бодрыми и ну, подтянутыми. Задавайте ваши вопросы в комментариях к видео. Подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И до встречи, друзья! Ваша Надежда Соколова.